У нас тут идет дождь. Сегодня у нас какое число, Тань? 19. -е. 19 -е число. Июня. Вот тут сегодня у нас переменная дождливость. Таня, отставь а, ведро под вот эту струю. Тут коврик сушится. Я, я сегодня на веранде прибралась.